Мужские мужчины, вот уже год я приветствую вас таким боевым кличем на данном киноканале. Сегодняшний фильм не про мобильную колду, он про меня и YouTube. Немного расскажу о себе. Кто я? Вдруг кто-то недавно подписался и не в курсе, что я вообще за человек. В общем, вот этот всплывающий КАМАЗ в фирменном приветствии не просто так здесь расположился, да и собственно название Огнянский не с потолка взято. Дело в том, что в обычной жизни я служу в МЧС простым пожарным. Поэтому в той или иной степени мое творчество на ютубе является отражением моей реальной жизни. Зовут меня... 25 лет. Обитаю на окраине Московской области в одном небольшом поселке городского типа. Заниматься ютубом попробовал чисто ради приколдеса. До этого я пытался пробиться музыкой хоть куда-то, но с этим сложновато вышло. Точнее, не вышло. В конце кинофильма я скажу свой псевдоним, с которым пытался брать Грэмми. Можете потом послушать. К тому же, если кто-то хотел увидеть мою мордаху, то в музыкальном профиле ее можно будет лицезать. Первое, с чего бы я хотел начать, так это со слов благодарности всем, кто смотрит данный киноканал, кто поддерживает его спонсоркой и монетой, а также спасибо тем людям, которые обращаются ко мне за интеграцией, например, Микосич, частый спонсор моих кинофильмов, который может подсобить со скидкой на сипишки, если вдруг у вас не получается организовать ее самостоятельно. Также у него на канале творится просто балдежный балдежничек, который определенно нужно увидеть, это все для вас приготовлено по ссылке в описании. Итак, как я и сказал, ютубом я стал заниматься чисто из интереса и прикола, ибо играю я в колдуху с первого дня ее релиза, мне почему-то в один прекрасный момент захотелось снять ролик по королевской битве. Да и вообще, мои самые первые ролики, которые я делал, были посвящены исключительно батл роялю. Это сейчас я в сетевую игру окунулся и уже более-менее понимаю, что и куда. Раньше я был КБшником. Теперь давайте я отвечу на часто задаваемые вопросы технического характера. Играю я с iPhone XR, естественно, в четыре пальца. Монтирую всю движуху в Adobe Premiere Pro, голос записываю и свожу в Reaper, превьюшки делаю в Photoshop. Е. Монтирую на ноутбуке Acer Nitro с процессором Intel Core i7 9 поколения. Видюшка слабовато конечно, GeForce GTX 1650 в свое время докупил оперативной памяти в ноутбук, и сейчас в нем 32 гига радости. Микрофон Audio 2035, звуковая карта Focusrite Scarlett Solo, микрофоны звуковых меня. Меня уже давно, так как с помощью них когда-то я записывал музыку. Кстати, вот это звуковое сопровождение в кинофильмах. Записано мною в девятнадцатом и двадцатом году. Же название скажу, как и обещал. Многие спрашивают, почему не так часто я провожу стримы и выкладываю фильмы. Смотрите, мужики, как я и говорил, у меня есть суточная работа по графику сутки трое. То есть, один полный день у меня вылетает из Ютуба. После смены я стараюсь писать сценарий, попутно озвучивая его. И уже на следующий день, утром, я это все монтирую и выкладываю где-то после обеда. В один день стараюсь все не делать, ибо это может сказать. На монтаже. К нему я стараюсь подходить свежим и отдохнувшим. После того, как я выкладываю ролик, я уже начинаю задумываться о следующем кинофильме и так по кругу. У меня уже выработалась какая-то потребность и привычка делать. Больше всего мне нравится как раз-таки заниматься монтажом и сравнивая свои прошлые ролики с нынешними, могу сказать, что постоянная практика охрененно прокачивает скилл и общее понимание того, что ты делаешь. Если сейчас сравнить время, которое я трачу на сценарий и монтаж, со временем моего Нахождение в игре для записи ролика, то просто с бешеным отрывом естественно выигрывает первый вариант. Я для своего удовольствия к сожалению уже очень редко играю, в основном сразу на запись. Потому что очень много сил, как физических, так и эмоциональных забирает сидение за производством одного ролика. Я в приоритет ставлю качество, поэтому количество выпускаемых фильмов естественно у меня не такое большое. Если мне самому нравится то, что я сделал, это появляется у вас на экранах. У меня были экспериментальные форматы, которые я записывал, монтировал, но в итоге не выкладывал, ибо мне казалось, что они не так хороши и могут наскучить. Тем более я сам себя ставлю на место зрителей и понимаю, какой контент, какую подачу я бы не стал наблюдать. Поэтому многие уже шарят, что стримы у меня спонтанные, не такие частые, но мать его ламповые, так как я их подрубаю не для того, чтобы поиграть, а чтобы с вами пообщаться на разные темы. Еще, мужики, если кто-то вдруг мне пишет в личные сообщения ВКонтакте, в Инстаче и в других соцсетях, то прошу вас не огорчаться, так как, скорее всего, я не отвечу, ибо у меня уже накопилось очень много сообщений, и на них отвечать, к сожалению, времени нет. Многие пишут... Привет, как дела, скинь сборку, можно в клан, и все в таком духе. Ребят, все ответы вы найдете у меня в дискорд сервере, там целый отдельный чат выделен под это действие. А теперь поговорим, почему не нужно становиться ютубером. Первое, это, конечно же, время. Если вы окунетесь всерьез в ютубовский движ, вам придется жертвовать своими интересами. Придется постоянно искать новые идеи и форматы для будущих роликов, придется изучать программы монтажа и записи, придется тратиться на оборудование, чтобы ничего не тормозило и не лагало. Если вы только-только открыли ютуб-канал, то как ни крути, придется потратить денежку на рекламу у других ютуберов в данной стезе. В общем, ютуб-канал это как бизнес. Он будет процветать, если вы будете вкладывать в него различные ресурсы, начиная рекламой своего канала, заканчивая оборудованием. Но главное, без чего не проживет данный бизнес, это любовь. Да, банально, мужики, но нужно любить то, что ты делаешь, нужно стараться выкладываться по полной, люди все это видят и остаются дальше наблюдать за условными подвигами. Еще раз хочу сказать каждому из вас спасибо, что вы со мной. Так много положительных комментариев и вашего фидбэка, что редкие пукачелы с говно меня вообще не напрягают. Так вышло, что сейчас мое хобби, которым я начал заниматься год назад, приносит мне ровно столько же денег, сколько я получаю на своей основной работе. С одной стороны, грустно, что такая благородная профессия, как пожарные, оценивается в моей стране недолжным образом. Да и вообще, это применимо не только к данной профессии. Ладно, не будем о грустном. Так как у меня в приоритете кинофильмы, то, естественно, мой заработок больше идет с монетизацией. Давайте я вас сориентирую. Если за месяц со всех видео у вас наберется около 570к просмотров, то за это вы получите где-то 40 тысяч рублей. Это лично мой самый лучший показатель. Возможно, у кого-то он покруче будет, а у кого-то похуже. В среднем я получаю 30-35 тысяч с одной монетизацией. Это очень здорово, когда ты живешь в районе, в котором средняя заработная плата составляет 20-25 тысяч рублей в месяц. Я ни в коем случае, мужики, не нахваливаюсь. Просто мне самому странно осознавать тот факт, что работая пожарным и порой попадая в экстремальные ситуации, это все оценивается так же, как сейчас у меня на ютубе. Это очень странные мысли, очень много вопросов к людям в пиджаках с мандатами. Но все же я благодарен случаю, что мое кинотворчество немного уже может меня поддержать материально. Если кто-то задумал вести youtube канал ради денег, то я вам рекомендую отказаться от такой идеи, ибо все ваши мысли будут посвящены не тому. Сначала вы должны пройти путь-энтузиаста, да и вообще желательно таким и оставаться. Любите свое дело, неважно, YouTube это или что-то другое, и будь с собой. Название своей группы я скажу после небольшой уже традиционной музыкальной вставочки: 50 к Качелов порвем, чтобы классно играть, Нужно снайпером ста А стой, погодите-ка, снайперки ж вроде пофигся, да и хер с ним, брата, братан, Залетай на канал, много боевиков Для мужских мужиков. Да мужских ты подписку на канал быстрее, братишечка, оформляй. Нажимай уведомления получай Мы увидимся с тобой уже очень скоро На стримцах Лайк, шибани Комментарии оставь Песятка наберем букачелов порвем Чтобы классно играть Нужно снайпером стать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 Итак, мужик, не забудь шибануть кулакич, а также в Spotify, Яндекс Музыки, Google Play, iTunes, ВКонтакте и где угодно вводи Лорус Ламп, можешь послушать, чем я занимался до Ютуба. Этот музыкальный проект я, скорее всего, закрою, но открою новый, который будет иметь уже знакомое для тебя название «Огняцкий».